вас дорогие друзья с вами Алла Вишневецкая и сегодня мы поговорим о полнолунии которая произойдет 12 августа в 4.36 утра по киевскому времени это полнолуние будет у нас в знаке водолей и мы поговорим о влиянии данного события о важных аспектах которые будут воздействовать на наши эмоции в первую очередь и на события в нашей жизни в период действия этого полнолуния но для начала хочу напомнить что полнолуние это всегда период подведения итога и получения результата с одной стороны мы можем резюмировать какие-то события дела которыми мы занимались относительно недавно мы можем по этим делам получать первые результаты и делать первые выводы, или стоит этим дальше заниматься, или не стоит. Но особенно это полнолуние связано с новолунием, которое было у нас 1 февраля 2022 года. Это было новолуние в Водолее. И по сути, так как новолуние действует целый месяц, то вспоминайте, какие важные решения вы принимали. В феврале 22 года что новое вошло в вашу жизнь в этот период какими делами вы активно начали заниматься и вот именно сейчас по данному полнолунию вы будете видеть к чему ваши решения вас привели и соответственно будете корректировать обдумывать результаты своих решений какие же энергии принесет полнолуние водолея в первую очередь это коллективное, то есть это события, которые касаются не только вас, но и ваших коллег, единомышленников и людей, с которыми вы объединены общими целями и планами. Поэтому данная полнолуние подходит для проведения мероприятий по типу конференций, собраний. Это период, когда... Люди тянутся друг к другу, и, соответственно, вот это совместное пребывание в одном пространстве, интеллектуальном поле дает возможность двигаться дальше, делать определенные выводы и принимать важные решения. К тому же водолей это у нас знак интеллектуальный, поэтому если вы занимаетесь интеллектуальным трудом, то эта полнолуния будет очень важным для вас, она принесет новые, свежие, креативные идеи. Порою по полнолунию нам может казаться как раз таки, что вот что-то новое зарождается в нашей голове, но это на самом деле может быть та идея, которой мы просто долго шли, мы ее обдумывали, но не знали, как представить, как ее сформулировать. И вот по полнолунию может сложиться окончательная картинка, как лучше выполнить тот или иной проект, как лучше реализовать тот или иной замысел, особенно если это что-то довольно масштабное, то что касается не только вас, но и как минимум других людей, которые вас окружают. Это очень хорошее время для совместных проектов, коллабораций. Это тот период, когда есть огромное желание делиться с окружающими своими идеями, инсайтами, когда люди проявляют открытость, и благодаря этому они могут создавать что-то новое, приходить к новым важным идеям и решениям. К тому же полнолуние в Водолее очень и очень хорошее и яркое время для творческих людей, так как водолей это знак, который связан с креативом, с нестандартным подходом, с таким нетривиальным видением. И, соответственно, данная полнолуние может помочь найти вот ту самую изюминку в вашем творческом проекте. Это тот период, когда вы можете придумать, как презентовать свой проект окружающим поскольку оно как раз таки влияет на результат работы и на то как мы видим и хотим другим показать этот результат поэтому не удивляйтесь если в этот период времени вы будете склонны либо что-то обесценивать вам будет казаться что зря потратили время но может быть и наоборот что вы Увидите ценность в ваших поступках, занятиях, которыми вы увлекались в последнее время. Это тот период, когда многое может наполниться смыслом. Даже если вы не считали, что э, данное занятие принесет впоследствии какой-то результат, которым вы будете готовы гордиться. Но данное полнолуние как раз-таки дает возможность... Э, Скажем так, создать обрамление, какую-то красивую рамочку для э, ваших действий и, соответственно, придать ценность тому, от чего горят ваши глаза. Полнолуние в водолее у нас происходит в стихии воздуха. Это значит, что на первый план выходит тема коммуникации, э, тема идей. И общение, конечно же, передача этих идей другим. То есть важно не только что-то создавать, но и делиться этим с окружающими. Ну и, соответственно, это те решения, которые влияют не только на вас, но и на других людей, которые вас окружают. В целом, это тот период, когда будет удача сопутствовать смелых людей. То готов шагнуть в новое освоить новые технологии поменять свой взгляд на те или иные вещи смотреть как-то под другим углом не так тривиально то есть водолей он выбивает будто бы из такой накатанной колейки поэтому вы можете почувствовать что появилась необходимость менять подход к жизни это может касаться отношений это может касаться вашего образа жизни это может касаться вашей работы но в любом случае водолей это тот знак который вносит новизну и он заставляет отойти от определенного шаблона который мог сформироваться в вашей голове поэтому решения могут быть связаны именно с этим делать что-то не так как раньше жить не так как раньше но важно, конечно, чтобы это решение было взвешенным, и если вам приходит в голову какая-то идея прямо в день полнолуния, и это абсолютно вот что-то новое, то не спешите сразу же в тот же день кардинальным образом менять свою жизнь, дайте возможность себе пожить с этими мыслями и оценить, насколько это действительно Уместно, или же стоит повременить, или же, возможно, стоит как-то эти идеи подкорректировать. Плюс ко всему, данное полнолуние будет подталкивать нас планировать и смотреть в будущее. Если вы были слишком сконцентрированы на сегодняшнем дне, думали только о том, как решить вот текущие вопросы, решить те задачи, которые ежедневно... да перед вами возникают, то данное полнолуние может тоже, вас знаете, так немножко сменить ваш фокус внимания, и вы начнете задумываться, что же дальше. И, соответственно, желание перемен может быть связано как раз таки с тем, чтобы в дальнейшем вам было более комфортно, чтобы в будущем вы могли пожинать плоды этих действий и быть довольны теми решениями, которые принимаете сейчас. Так как водолейское полнолуние имеет коллективные энергии, то это даст желание следовать за кем-то. Поэтому может быть такая ситуация, что не вы единолично будете принимать определенные решения, вы будете ориентироваться либо на других людей, либо вы будете непосредственно в каком-то коллективе и вот куда коллектив движется туда и вы будете выбирать направление развития то есть важно в этот период быть в социуме это принесет вам намного больше чем если вы будете дистанцироваться и если вы будете сами по себе то есть старайтесь быть в контакте с другими это однозначно принесет вам большую пользу помним что День полнолуния это у нас период нестабильной энергетики, и часто он э, создает такой эффект, когда людей вокруг бомбит, то есть они ну, вот буквально э, не могут, не в силах контролировать э, свои эмоции, то же самое может и вас касаться, то есть тоже наблюдайте за собой, как вы себя чувствуете в этот день, и старайтесь... Э, соответственно другим не портить настроение в целом именно из-за такого напряжения и конфликтности этот день сам по себе может оказаться не самым удачным для дел но тем не менее он может поднять на поверхности вопросы которые впоследствии будут видеться вами как очень-очень важные поэтому Желательно, чтобы вы вот представляли, что полнолуние — это не один день, это как минимум вот несколько дней до, несколько дней после. И, соответственно, это целая череда эмоциональных состояний и целая череда событий. Поэтому, скорее всего, обычно так происходит, что именно вот важные решения и непосредственно какие-то действия они уже происходят после полнолуния, а полнолуние это момент такой внутренней кульминации. Но в этот день желательно, конечно же, сразу не внедрять все то, что приходит в голову. В день полнолуния желательно не начинать что-то новое, не нагружать организм большим количеством физического труда, особенно это касается сада, огорода вот такой работы на земле, плюс ко всему важно в этот период, скажем так, контролировать свое состояние, здоровье, свое эмоциональное состояние, обращайте обязательно на это внимание, не пренебрегайте своим самочувствием, в целом это хорошее время для мозгового штурма, для того, чтобы... Вот сесть и вплотную обдумать что-то, принять решение в связи с теми выводами, которые будут напрашиваться. Но это не день, который подходит для суеты и для того, чтобы вы вот сразу же приступали к определенным действиям. Напоминаю еще раз, что в день полнолуния непосредственно события больше происходят внутри человека. Это решения, это определенные выводы, а также могут происходить внешние события, если они задолго до этого полнолуния были начаты. Как же лучше всего встретить данное полнолуние? Это хороший период для того, чтобы избавиться от ненужных вещей в доме, для того, чтобы заняться хобби, творчеством. И вы знаете, что переписки... Вот такие удаленные контакты могут э, приносить больше даже удовольствия, чем общение вживую. Поэтому, возможно, многие из вас будут ощущать потребность пообщаться с дальними родственниками или с теми людьми, кто э, живет в другом городе, и вы будете себя в таком положении ощущать максимально комфортно. Э, и именно вот такое общение дружеское, непосредственное, легкое, оно может помочь вам стабилизировать ваши эмоции, собраться с мыслями, привести вот свои чувства в порядок, поэтому если вы ощущаете тягу с кем-то пообщаться, то обязательно напишите первыми, и я уверена, что это общение, сможет наполнить вас изнутри. Помните, что в день полнолуния нужно стараться думать позитивно, отгоняйте от себя плохие мысли, ограждайте себя от плохих новостей. Концентрация на негативе может только усугублять какие-то душевные внутренние терзания. Помним, что в день полнолуния всегда солнце и луна находятся в оппозиции. Именно в это полнолуние Луна находится в соединении с Сатурном, то есть они вместе, Луна и Сатурн, делают оппозицию к Солнцу. Это аспект сложных эмоциональных состояний, когда человек склонен быть придирчивым к себе, быть пессимистом и в целом, скажем так, даже... Множить на ноль какие-то свои реальные достижения. Это может давать удар по самооценке. Поэтому в этот период времени старайтесь поддерживать себя. И делать то, что помогает вам чувствовать себя хорошо. Занимайтесь теми видами деятельности, своими хобби, увлечениями, которые наполняют вас. И которые дают вам возможность почувствовать себя нужными, востребованными и наполненными. В этой полнолунии Солнце и Луна делают квадратуры к Урану и Марсу. Это у нас аспекты вспыльчивости и поспешных решений и выводов. Но в то же время, если у вас есть план на руках, то не бойтесь действовать. Это тот период когда важно с холодной головой приступать к решению любых вопросов поэтому если вы ощущаете что эмоции вас переполняют и вы не способны мыслить именно вот так трезво и хладнокровно то значит еще не пришла пора решать этот вопрос нужно подождать пока эмоции улягутся но если же вы понимаете что вы созрели и внутри царит покой и тишина, и вы вот так с холодной головой можете озвучить свое решение, то значит действительно тому быть, и вы действительно готовы к этим переменам. Данное новолуние однозначно будет подталкивать к переменам, и важно, чтобы вы отследили, каких именно сфер касается это именно у вас что хочется изменить. Можете, кстати, писать в комментариях, какие мысли у вас возникают по этому поводу. Я думаю, это будет очень полезно для всех, так как порою вот мысли другого человека могут очень помогать разбираться в себе. Из таких действительно ярких положительных моментов можно выделить еще аспект от Хирона к оси полнолуния, это усиливает вот, потребность действовать неординарным способом. Это обычно дает возможность видеть не одно, а даже несколько путей решения проблемы. Это может давать также и ситуацию, когда в день полнолуния или вблизи полнолуния нужно решать сразу несколько вопросов. То есть вот Херон дает такой эффект, когда и то и это важно, и этим нужно заниматься, и на другую какую-то тему тоже нужно обращать внимание. Херон способствует тому, чтобы порой с юмором подходить к решению вопроса. Важно, чтобы присутствовала легкость в ваших действиях, тогда все. Будет однозначно к лучшему. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Для тех, кто любит по знакам слушать прогноз, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я, как всегда, голосовыми сообщениями озвучу, как данное полнолуние повлияет на представителей всех знаков зодиака. Поэтому жду вас в телеграме, ссылочку я, как всегда, оставлю в описании под видео и в первом закрепленном комментарии. Будем с вами на связи, всем пока-пока, легкого и удачного вам полнолуния!